Так, тих тих я уже встал, и Этот это он куда-то пропало. И готов снова Так, нет, это... нам надо антияды. Привет. Ага, Здрасте. Здрасте. Он У уже возобновляет первого рода. Он гениальный Почти план. ритуал закончил. Он гениальный. Дальше. Чтобы Дальше. меня... Дальше. А голову, Мы да? сейчас пойдем с тобой на разведку, и чтобы меня никак не заразили, я сделаю вот так. так Связь меня, мой да? маленький амок. Я, я тоже хочу, но и, не держись. Я парень. понимаю, готов он или нет. Я тут уже превратился с помощью амока. З не трудно, странный. Тупица. Так, попьем этого. Чего ну одноразовый, что ли? не от нас, понимаешь? Не бояться нас. Хорошо, что мы не боимся солнца. А то бы сейчас сгорели бы. Вообще Где то тупица? Идио! Кто-то ларёт. Не знаю. Слышишь с ним. Как ты? Слышишь? О, ну... Находимся. М -м, ты при появился тут мы тебе не верим. ну привет я избавляюсь этого ко как... мне чё надо ты, ты еще заразный или нет м м Мы заметили. Заразный. И пока что никого не видела. Куда они сиделись? да да Ну, мы Больше тебя выпустим, расчет... когда... Будем тебя залезли все. А что в него этот? До сих пор еще не вышел. Да. Попьет. Так. Пойдем это на разведку. Ты... Держи, попьешь? Скажешь, где Через... Я-то вампир. Ну кой, я вампир, да? У меня антият есть. Вампир. Давай закрывай. Селяйся, ты можешь в кого-то превращаться? Тобака. Тобака. Ну, Нигде все. нет, Вселяйся, вроде... мой маленький амок. Что делать? Привет. Нет, привет. Пошли. Я даже не подходи, сюда. подходи. А? Вот так. Да. Туда, а, сюда, ближай. сюда, сюда. Вот сюда, выходи. Прыг. Я же сейчас отходил, да, ловил связь. Я сверху. Полетели. А Он, я. Он, я. Он, я. я. Он, я. На школе должен был произойти ритуал. А, mm. си... ну я пойду опять. Ничего я... страшного. Я Кто догадается, то, что тут хорошая... просто обычная пчела летает? Я их вижу. И попугай. Yeah. Вот вижу Человек летает. Либо... Это что Либо... за новые технологии? Мои родные, Так что было только что. Ладно. Человек летает, я его вижу. Надо его поймать. Подожди. по боже. мы летаем. иди сюда, Сюда. Куда ты бишь? С Аккуратно. Так, короче, он воскресил одну из первородных, мою сестру. Вот. Mm. И мне придется использовать применение перерождения. А просто может, просто с... ей их ужали? Слушаю. Тихо, мне кто-то <ris> Звонит. <сос> Алло, а слушаю. А Выпустите саптон. меня. Я летать не могу. Тебе страшно. Я не Но я прилечу покормить. С одной вам поздно они опять сюда у меня короче точно уже пьем. Ну, Подожди, они <свят> поздно они придут. Я блин здесь их Ну давай я в тебя мог, Где ты? Лети, mm -hmm. мой маленький мук. И все... Не Ты станешь mm -hmm. попугаем. Полетели. Да, день на уже Я их заметил. Я выживу, что я Я хочу, хочу, я хочу, я и наемся уже, с тобой. Потому что у моей да, нет, все да. равно. Ну, немножко хватит. Иди сюда. Всё, а, теперь ты кот-вампир тоже. Хватай. хватай! Это пчелу, я и наемся на ней. Пчела, лучше улетай. Мы советую тебе улететь. Так, да ладно я, иди сюда. А, я тут Желаю. знаю. С -с -с Желаю, тебе далась слабость. Улететь. Хорошо, угу. я пойду лучше с другим, Это какая-то бешеная. Слушай, мы во-первых в вамиров в этой жизни, они хоть и первородные? Mm -hmm. Я не первый варвар. Такой котик хороший. Mm -hmm. Такой mm -hmm. котик хороший. И мою еду съел? Ай. Ужалил еду mm -hmm. твою. А, что не работает? Не Умно. Так, надо идти что-то пожрать, я уже скину не хочу жрать. Вот и всё. И что-то не будет не сломанно. Лети, мой маленький амок, и селись в него. Теперь ты не сможешь его заразить, пока в нем мой амок. Ты не говоришь мне, значит ты необычный. Ну-ка, Сп... с... Спать. Давай, шея, там короче, Погодите, вы вы короче, не, не папа, я вам крови. Пока здесь вытамок, вы не сделаете ничего. Я... Все, у меня все надо было. Ты со двойка. Лети, мой маленький я... лог. Давай. Ну, Его ветром стоит. Да, павлины летают. Да, да. вот, я не знаю, что павлины летают как бы. И чё, вкуснее будешь? Пойдём? Слушайте. Они А я им дамамок, и посажу их с помощью мок в клетку. Вот вот и, и тогда ну, мы будем делась. в безопасности, мы его на время. Переели. Да, нежная часть. Ну, и мы запечатаем те гробы, от которых мы сейчас будем делать. Так что мы сейчас будем делать? О, немного. Я тебе радыше. Ты им пока я готовлю гробы для них. Вот а он что, как мы? он уже весь крови, он пересекает, он умирает уже. И он не уже умирает. Мы тебя О, обожаю нас. Мы тебя что не так мы к ней все сожрали. Опять эта пчёлка моя, не дозерная. Надо сожрать, я еще собаку хочу сожрать. Да, иди. Он год вечный. Я бы тебя дотянулся. Я бы тебя дотянулся. Treffen... Ведь... Собака не оставила. Собака. Вы не сможете его заразить. В нем ага. действие моего мука. А мук... Сделан над защитой. О, где? Который мог влиять на обращение за инфиром. Mm -hmm, да, кстати. Кстати, Дер, да он да, не хочет да? его. Да? Он вообще да? поможет нам, а так, так кажется. Я не его Сам уничтожил первого хранителя. Он не так долго не будет жить, потому что он уже ранен. Как его больше божи... Накушались, так, вы видите, уже валишь в крови вот так найти её, накушать уже, наверное, они привычны. Если что, свалишь, я тут тебе на помощь, нам, нам. На. Так, где? Бери. Жрать, жрать. О, лицо. О. Я он у меня-то сильно не работает, так что... и чё? Может <пас> с... вкусный, бод, <пас> и в, не нужен смысл ерус вкусненький вкусненький вкусненький где мой вкусненький? и съем уже ням-ням-ням <пас> вкусно как там еще чё, его ротится чуть-чуть еще надела Кот, блин, Что, я его уже точно съела а Собака Ить. сюда Пока ты чуть-чуть да, вытяг... Ай Это именно... надо повы... повытигать уже Это у меня Поскиляли, скелы... Сейчас опять получу, когда слабость пойдет. Хотя у меня так все еще. есть ну, поди, этот, шеледик, двадцатый, мечет, шо, садись она прорвалась на свой А Амок, сходи с меня. Чего раз пригласил, может пригласить, нет? Тук-тук, бегали, да? Да. Нельзя, она закрыта. Вот хитрое, хитрое, мы очень хотим покушать ваших этих билетов и как-то вас. Ох ты, мутаронов. <смех> да. И вас одно. Там, вот, а... Эй, спасибо. Привет, мои хорошие. А я уже на улице. Где? Ну не бойся, я умная, я сегодня. Давай, важ... Он будет сторону, он сразу, не будет. Давай, давай. Пять. пять не пять. Я под щитом майоры. Да, ты мне ничего не ты сделаешь. Собака. Теперь это ты. Пойдем поговорим. Пошли поговорим. Давай я впущу твою подружку. Подружка. Нет, спасибо. Ты не моя подружка. Будешь заходить? Собака. Нет, спасибо. Да, заходи только. Нет, да у них есть... Да, я под защитой Майоры, поэтому. А что ты, а а, а ты не сделаешь? Что а а, ну а, вот, ты не сделал? Что не сделал? Что я не сделал? Что ты не сделал? Что ты не сделал? Что ты не сделал? Что да? не сделал? Что Делай, делай, Эй, иди отсюда. Ну, делай, делай, делай. Подкоп. А я пока тут, здесь. Она не поздно, что я могла Привет. Ладно, выпущу, не буду пугать тебя так. Всё, нам уже пить, ну, сложно, У меня нет. Дракон, я открою тебя вверх, заходи. Не запусти только тут. -ту... Зап... Опа! <сих> <сих> Аккуратно. Дракон, зайди, ты можешь быть... Оп... Для тебя <сих> это может быть опасно. <сих> Дракон, сюда! <сих> Дракон, сюда! <сих> Дракон! <сих> Опа! Ту-ту! Вот. Дракон, спасибо! Да, ты только убил, а не заразил. А ты находишься в полной ловушке. А теперь, дракон, ты где? О, проходи, дракон, я тут тебя жду уже. Через низ, быстрей. Быстрей, быстрей, мне сейчас тут эти собаки. Ну все, Ты находишься уже в ловушке. О, боже. Что? Привет. Что ты тут делаешь? Супер -кот. Ты не Тогда... суперкот. Ладно, понял. Я знаю, немножечко. Ты посмотри, кого я тут поймал. М -м, привет. Ну, а кровь, а вот. Кстати, дай мне кровь. Мне нужно кое Ты где? Вот вот. Тебе запусти. Подожди, он, наверное, не поздно будет не но минуту, минут, ну, в общем, минут оставь, детки. Ээ... Спасибо, мои силы не ограничены. Не... Не скажу, я... Э, я... тебе помощь не нужна, как я понимаю. Я хотел сказать, тут вот стоит... Надо стынquez. подумать все, все готово. Вот станет, так, сейчас просто... открою, я сверху, <tripod in the background> пойду <с> сверху, <light> открою. Ну, я значит, твои ушки не обойтись. Очень... Олег, ва... ...слови. Опа. Убили. Где ловушка? Вот я здесь. Привет. Ты своего брата спасать будешь? Эм... Я пойду, пока. На, давай. Короче, странно, на меня не работает эта сила, поэтому... Я чётку то, что он краснул, как я сдал. Ладно. Тоже, что ли? Как бы, пусть ее там братец посидит. А я пока веры закрою. Вот так вот. Все. Пусть она там стоит, брата не спасает, как бы нам-то что. Пусть он там поспит. Да, слушайте. Я не сюда переживай, иди переживай, не переживай. Сюда, сюда. Сюда иди. Сто Антия, да, поможет, излечить из тебя. Я сказал быстро. Мы все, если сейчас уничтожим первородного. Да, я тоже сам не могу дать. У меня не страшно, откуда? Нет. Короче, вообще, Почему ты откуда? Короче, нет! Извини, я тебе сломаю, да? Ну, ай! Не мешай, не мешай. Прошай пару моих ударов, и все, и он отправится сюда. Парень отправится, и уже не проснется сегодня. Ты, ты уже здесь. Сегодня. Ты никуда не денешься. Я, я, я не знаю, что я сам это не не, Ты уже никуда а не, ты... не денешься. Я здесь понимаю, а твоего братца убили. Нет, ну его не убили. Во-первых, нельзя убить, он просто... Открывает... Я тут тебе открою входы-выходы. Ну так. Короче, все, Мы от одного избавились. От одного мы избавились. От одного через средства избавились. Ну мы а от тебя и не захотим. Мне нужно пойти поэтому... предварительно тебе камень чудес. Давай, с Кстати, положим. при... Когда, Мистер сп... Когда мы его победим и сломаем их не мечи, чудесный Мистер Бак все сможет исправить. Так, кол... Колышек серд... сердечка не нужен? Нет. А она отсюда видите? не выберется. О, быстрее, мне три минуты... Нам ага. осталось... Мне нужно попасть ей сердце, она с вашей Привет, ты уже тут. А с помощью заклинания я одного? Что, ничего. Привет. Привет. Привет. Да. Ну... <свеч> ты, что, ты понимаешь, что ты тут сейчас наделала? Чего? Ну, все хорошо, Я сильная передущая фиговарю. раз что... придем. Я тысячу да. да. да. лет так могу. Кол сердце. все. Я по ней попалась. Она будет пропадать потихоньку. Мы да, видите, мистера бага, он должен использовать о, сила, чудесную силу. Она Все. пропала. Это, это, это, так, и... я открываю щит. Всё, она... Она не <свят> протирает свой гробик, и она будет спать. Я открываю щит, Все, и сейчас позову мистера бага. Да, и что там <связывая> надо делать с. Все, сюда никто не сможет зайти, поэтому. Где трансформация? Так, где талисман? Талисман, вот он. <связывая> <О, связывая> <шапочка> <связывая> кто-то там сходит. Что тут происходит? Боже мой. Ч Супер шанс. <свист> <свист> ладно чудесный мистер бак все получилось ланенько не надо идти что это за талисманы фейковые <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Так, почему закрыта пекарня? Ой, открывайте, Так и ехала. Так, надо открыть пекарню. Ты вот. чё Чуд... то надо было открывать, когда я их сломаю? Смотри, их сломаю, если не откройте. Где этот труб? Что он сказал, я написал часть. Где он? Это. это за вот это? Где он? Ну, ничего не вижу. Вот, вот это вот это, Родился. это. Ордился. На шашлык Ты че он е маленький? И че? Ну, я тебя сейчас шок не пущу. Ну Ты ч офигел? Ушел быстро тебя на все нет ты офигела, что да. офигел я, я, я, я тоже спать всё. какая бокс такой волшебненький я тебе дала мне да вот этот Зачем он тебе? А вдруг ты еще ста еще не от этого понимаешь? Тогда меня превращал вампир, который сейчас лежит и спит. Кто это? Чего тебя? Ты Ой. Извините. Я тетя, ну я ведьма в третьем поколении. Сейчас я тебя в свинью превращу. Правда, в третьем поколении. Ладно. Ты мне дашь еще за столками? Да. А напрещенцы. помидорами и огурцами. Там. А, так, так. Ну одного не хватает. Быстро, быстро. Я тебе сказал быстро свалил. На одного помидора одной не хватает. Одного не хватает. Да, помидора не хватает. Вот этого. Так, будьте за нами, мы сейчас вас скинем отсюда. Да, все, все, все. Да ты не я все это А ты уже. Посмотри, какой краш просто. Да, знаю. А давай. Пойдем. Подожди. Они такие ты свою магию примени. Ну Мы сейчас пойдём. я быстренько Пойдем. А, я... ну, ладно, Посмотри, какой я класси. О, Лири, привет. А, Лири, я не а давай, все. Ты, ты. Вес, дай. Я у тебя все равно его могу забрать. Ну-ка, зайди. Ты ты, ты, ты, ты, на кого тебе похожа? Да зайди, зайди. Честное слово. Заходи. Ладно, я, я ты, зайду. Я тебя... а, иду, иду, иду, иду. Видишь? все не опасно. Ты мой. Эх, ты офигел? Ла. Э, на, на, твои засолы. А. На. На, засолы. Да. Ладно, все, на, точно. наконец -то. Слушай, я удумаю на пенсию уйти. Да, я шкатулочку мне. Да. Нет, шкатулочка а, у меня да, есть. За шкатулку не переживай. Она в хороших руках Она ужасных в ужасных руках. В суперситах у Олега. Это... Какая, да, моя... Ну вот, ты не против, да? Все, кроме меня, я им... Против. Лучше бы я. Дай поспать, Анжа.